Чемпион России и Европы, бронзовый призер Кубка Мира по карате Олег Кутепов. Дорогие ставропольцы, поддержим нашу сборную, мы победим. Олег отлично справляется с футбольным мячом, почти как его брат, защитник сборной России Илья Кутепов. Ставрополь, идем на рекорд. В пятницу в 17.45 приглашаем вас принять участие в самой массовой видеосъемке в рамках проекта Флешмоб. Мы победим. Мы победим. Наш флешмоб увидит. Я лично передам это игрокам нашей сборной, моему брату Леку Тепову. Поддержим нас. Мы победим. Вперед, Россия! Всероссийский флешмоб. Мы победим! Присоединяйтесь!